Всем привет, ребят! Сегодня вот Калину катаем первую, э, здесь шестнарь стоит э, с валами АКБ динамика 9.9 300, да? Mm -hmm. По-моему, а коробка что-то сделана у тебя или нет? Да, 18 ряд, пятая передача, я не помню, от 103 по-моему, вот. и главная пара 4.1. А, ну нормально, лакировка. <связь> ну, отлично. Сейчас мы остановились просто перезарить прошивку. Катаем мы это все на SP-тронике. Здесь стоял изначально Bosch этот, блин, 1797. 17. Да. Потом на замену шли еще на ВАЗе M75 блоки, а здесь у нас SP-троник M5 стоит. Катали на прошивке 5.99, но я, Николай, разработчик, попросил скинуть свежую прошивку. Ну, вот он как раз скинул. Я ее... Ну, мы остановились здесь на стоянке около кольцевой дороги. И зашили новую версию 6.08. Ну, особых там, как он сказал, изменений нету, но пусть лучше будет последняя прошивка, чем какие-то предыдущие. Лучше на свежаке все это катать. Да, здесь стоит э, ресивер тм э, соответственно, все остальное здесь по штату, <coughs> на массовом расходе, да. да, здесь ничего как бы не изменено, луковка? ну, да, подвигатель луковка, понятно, я имею в виду по обвесу а, ничего, по да, больше такого, да. все штатно, единственное, что у нас проблема сейчас, это у нас не работает датчик скорости, то есть, Фактически он работает, потому что на приборку приходят данные о скорости, он показывает скорость, но почему-то на блок управления у нас не доходят данные, и, соответственно, я не могу нормальный антижарк сделать, чтобы вот этих колебаний трансмиссионных не было. Потому что непонятно, конечно, с какой скоростью мы передвигаемся. И, соответственно, не работает детектор передач. Ну, детектор передач, он просто, ну, там математикой все это обсчитывается. Грубо говоря, есть оборот коленчатого вала и обороты, грубо говоря, уже на выходе. И вот эту разницу, если посмотреть, то можно определить новую, ну, ну, на какой передаче мы передвигаемся на данный момент? Э -э, ну, в принципе, тут все нормально. Как бы за... Да, машина еще встроилась э, у ребят в Айлспорте. Но э -э, прошивку я, по-моему, очень давно заливал. Я помню, что. Э -э, 4... Март, наверное. Ну вот, да, март, а сейчас э, только сейчас мы начали катать. Сегодня у нас какое число? 9 июля 2021 года. Вот. Э -э, ну, все как бы вроде в норме, таких проблем нету, единственное, сейчас дальше продолжим кататься и посмотрим, что и как. И самое поганое, что у нас сегодня температура для Питера, как обычно у нас, вот это все лето началось, и поначалу было холодно, а потом что-то уже месяц с лихвой держится какая-то температура за тридцатник. Сегодня у нас непосредственно именно обещали метеорологи 35 градусов на улице, ну, сами понимаете, как бы и... Сами мы охреневаем от этого и плюс и автомобилю сложно, потому что температура на впуске высокая и, соответственно, плотность воздуха никакая у нас получается. Ну, едет по-другому немножко. Так что сейчас продолжим кататься, я уже поснимаю на ходу. у нас строится на данный момент как бы все вроде без каких-то проблем все, ну, хорошо все происходит единственное что надо кататься время чем больше катаемся соответственно тем более точно все у нас Катаем, я думаю, что будет еще лучше, потому что поправка у нас циклового выставится уже более правильная будет, более точно. Все будет хорошо. Что отклонения невысокие у нас. По У нас 31 стало было 36 но я думаю сейчас так и есть приблизительно плана еще попозже снимаем мы тут накатали дофига уже а, решили заехать первых а, похавать здесь в, это, в этом в, он, в фудкорте и прорезали снизу во-первых эту трубку вы вынули воздушного фильтра и прорезали корп снизу потому что явно воздуха ну недостаточно мне такое ощущение что Нехватка. Все-таки машины на валах Всегда снимали эту всю дребедень, вырезали чтобы оно ехало Ну, сейчас поедем, покатаемся, посмотрим и Вот, мы уже катаемся дофига времени Уже В принципе, 6 Пол вечера Ну и сейчас едем уже К дому откручивать датчик и все остальное В принципе, накатали Все хорошо, поправочка у нас прямо Четко попадает Потому что смесь отклонения тут Вообще практически никакие и все четко идет как надо по плану ну сейчас приедем посмотрю все эти работы холостого хода и всего остального ну, открутим широкополоску ну, и вкрутим обратно лямду родную которая стояла там в принципе она по большому счету не нужна но я ее оставлю для регулировки именно холостого хода не более того там, рядом с ним то что находится и холосты Потому что у нас смесь там 14,7 на хвостов. Ну, в принципе, все четенько. Единственное, только жара, конечно, у нас тут вообще лютая. Над Финским заливом там даже дымка какая сплошная. В общем, сегодня 35 градусов, как я и говорил, было, да, а то и более. Ну, и думаю, что при более прохладной температуре будет В районе 70 градусов при этом температура на впуске э, на датчике массового расхода вот 46, ну там 50 где-то получается, 50-51 это мы сейчас выехали у Финского залива едем, тут как бы немножко продувает, а так от асфальта жар идет везде и, ну то есть на впуске температура очень высокая, Ладненько приедем я поснимаю еще ну что, настроили все машину нормально. Я уже с, э, ну, слазал под нее, открутил датчик кислорода, широкополосскую, вкрутил э, лямду, ну то есть датчик узкополосный, нормальный, обычный, э, родной. Он заработал, как бы никаких проблем нету. А то бывает, народ ездит, знать не знает, но вкручено, но там уже ничего не работает. Нагреватель от, отвалился или еще что -нибудь. Здесь как бы регулировка все четко идет э, по узкой лямде где-то плюс-минус там, ну, процент может быть скачет на холостом ходу. Ну, работает она, в принципе, нормально для этих волок. Холостой э, тысячу оборотов я сделал. Так, вроде нормально все, но никаких косяков нету Так что, ребят, не забываем ходить под видос там, э, в Драйв у меня ссылочки, и соответственно, жмем колокола, подписываемся, ну и ждем новых видосов. Общем, всем пока и до новых встреч.